Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 августа 2017 года. Канал арт-подготовка, Программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из этого из шалаша. Просим прощения, что так долго у нас связи не было. И трудно было сегодня эфир подготовить. Но мы смогли и подготовили. Что, в общем-то, конечно, не подвиг, но э, рядом с этим, где-то, где-то близко к этому находится. Да, нам сегодня практически ведьма-извия мешала готовить эфир. Вот прям настоящий, можете представить, ведьму, которая э, в начале произведения Гоголя появляется, которая, да ты ведьма, вот такая же точно, сегодня нам мешала... Со всеми нашими делами. Но мы ее победили. Ну, конечно, не так радикально, как Хамабрут. То есть, мы ее не избивали дубины. И так далее. Но победили. Так вот. Ура, пишут. А если Мальцев, это загримированный Путин? Прикольно было бы. Так, представляешь. Чувак чудит, чудит. Потом что-то загремировался, вышел. И вот себя вечером обличает это Такое а, а, раздвоение личности, да. Ролевит. Доктор Джекел, ты мистер Хайт, да? Только интересно, это, конечно, мистер Хайт, он имеет потенциал больше, и поэтому, конечно, он будет рулить, как как всегда самые негодяи поднимаются на самый верх. Как помнишь, кто же сказал, что в иных правительствах, так же, как и в водоемах, сверху плавает все самое легковесное. <uma fpa> так, вот оппозиционные активисты проведут серию пикетов возле полицейского главка в Екатеринбурге. Это очень здорово. Вообще, сейчас надо упор делать, конечно, на пикеты и на окупай. Клин Лен Блинов сегодня писал, что окупай более эффективен, чем прогулки. Ну, я не знаю, как с этим согласиться. В некоторых регионах... Так в некоторых по-другому. Конечно, окупай просто длится дольше по времени. То есть на прогулке надо успеть пройти там, это расстояние и так далее. Окупай здесь и сейчас и, и всегда. В общем-то, не сейчас, а здесь и всегда. И вот, значит, Екатеринбург состоится 1 первое... а. Слушай, уже практически все мы с тобой. Поздно получили информацию. 1 августа в 17.00. То есть сегодня состоялся пикет. Пикет сегодня состоялся. Информации у нас нет. Вот видишь, как опасно потеря связи. А вот еще пришла новость из Краснодара. Да. Что в Краснодаре прокуратура возбудила уголовное дело о демонстрации нацистской символики в отношении блогера, который опубликовал сюжет об аресте представителя движения Вячеслава Мальцева от и как сообщал, сообщает издание «Голос Кубани», Леонид Кудинов в своем блоге использовал изображение президента России Владимира Путина со свастикой. Ранее они послужили причиной ареста активистки артподготовки Натальи Кудеевой. А сам Кудинов сообщил, что речь идет о коллажах с изображениями Алексея Навального, Барака Обамы и Петра Порошенко, к которым были... Пририсован свастики. Блогер взял картинки из патриотических сообществ в социальных сетях, стремясь проиллюстрировать двойные стандарты правоохранительных органов. А в результате дело возбудили против него самого. И координатора протестных прогул а -а -а, Наталью Кудееву приговорили 14-ти суткам ареста в июне. Сама на вину отрицает. Вот так вот с нашими соратниками поступает эта преступная не, ну и понятно, тут даже вот сегодня было сообщение, я не знаю, как реагировать, потому что в Петербурге ФСБ высакал офис Парнас-М, то есть там какая-то колбасная организация Парнас-М, но так как уже на, обжегшись на молоке, на воду дуют, да, вот пришли в этот Парнас эм обыскивать их там что-то. Не, я вполне допускаю, что они может что-то натворили со своей колбасой, но возможно просто произошла ошибочка такая. Сказали, все, что там связано как-то да с Мальцевым, там, в том числе и Парнас, всех на, под одну гребенку. Ну, вот Парнас М эм... И не повезло им, так что если мы как-то в этом, к в этому имеем какое-то отношение, я имею в виду косвенное, конечно, мы даже не знаем, кто это и что это, то, так сказать, извиняемся. И сегодня произошло совершенно уникальное событие. Мы слышали это по радио и по всяким остальным там, каким-то возможным, да, в отсутствии связи с четверо. Члены банды КТА погибли в перестрелке в Мособлсуде. Андрюш, что я тебе сразу сказал? Когда еще не было ясно, всех убили или не всех, я сказал, что все это лажи убили наверняка всех. Почему? Потому что, ну, понятно, что их расстреляли в Мособсуде. А, да, в Мособлсуде. Ну, потому что ну, мы бывали и в Мосгорсуде, и в Мособлсуде, знаем, как обращаются в таких организациях с политическими. Ну, то есть те, с теми, кто никого не убивал вообще. Не... Это убийцы, как нам позиционируют, это убийцы. Как перемещают убийцы? Вот как, Я не знаю, как там перемещают убийцы, я знаю, как перемещают политических. Меня так перемещали. Ты заезжаешь с кучей народу, с кучей народу вооруженного. Ты заезжаешь в бетонное сооружение, и потом тебя ведут одного по подвалу. Политических не водят по четыре, по три человека. Вот последний суд. И где мы на, в Мосгорсуд, даже я в жалоб не поехали, если ты помнишь, нас привезли четверых и водили по одному, водят по одному, вся толпа ведет одного, представляешь, это нам говорят, что это убийцы, да? они должны быть в наручниках. Их должны вести по одному. И, наверное, не меньше, чем человек, которого сажают на 10 или 15 суток. Да? Его вообще пожизненно хотят посадить за убийство. Там должно их везти. И так оно и есть. То есть, меня ведут 3-4 полицейских. Еще столько же, а если не больше, судебных приставов. И на каждом этаже встречает новая толпа. И их все больше и больше. И в зале их находится уже, вы сами видели, сколько. Так каким образом могли четверо вот этих людей, которых обвиняют в убийстве, завладеть оружием, в устроить перестрелку в наручниках, в камере. Они сидят отдельно в камерах, каждый сидит в своей камере. Там специальные камеры в суде, и, и внизу в подвале, и а по одному оттуда вводят. Там внизу собаки, если кто не видел. Можете представить. Там народу вот внизу вот в этой фигне. Потому человек 30, наверное, ментов с собаками, с автоматами, там, с пистолетами, со всем, чем хочешь. А эти все в наручниках. Совершенно немыслимо, да? И то есть четверо обвиняемых, они там на кого-то напрыгнули и устроили рок-н-ролл, и их там всех... Ну, троих, пишут, московский комсомолец убили на месте. А с одним пока еще непонятно. Ну как это непонятно, когда пишут, что четверо погибло. Пятый, я так понимаю, он там, наверное, и не присутствовал или как. Вообще странная совершенно ситуация. не я допускаю, что это маразм, что политических охраняют гораздо сильнее, чем... Убийц, да, Но человек, которого хотят посадить на 10 или 15 суток, его охраняют гораздо сильнее, чем убийцу, я вполне это допускаю, тогда это все объясняет, абсолютно все тогда объясняет, что а чем боятся убийц, ну они сами такие же, что им своих-то боятся, да? хотя вот по этому делу Мальцев, есть что-нибудь позитивное в проживании в России? Ну как, тот, кто жил в России, ада не боится. Конечно, есть позитивное, что на нас бат просто не возьмут. Честно, я вам скажу, скажут, ну у вас нафиг, ребята. Так что, я не знаю насчет позитивного. На скамье подсудимых в один день находилось 9 человек всех не перебили, я не понимаю. Странная вообще, я говорю, история, нужно больше информации, но так не бывает. понимаешь? Потому что они, их перемещают по одному, на скамье подсудимых они сидят вот за таким бронированным стеклом, все сами это видели, в наручниках, все, то есть ни, ни, ничего. И, и, и также же их... По одному выводят, там никуда не рыпнешься. Как это можно завладеть оружием, там устроить рок-н-ролл, кого-то еще подстрелить ради. Это неправда. Так не бывает. А в пишут, может их специально замочили? Сто процентов. Конечно, сто процентов их замочили специально. Почему? Потому что они что-нибудь могли там рассказать совершенно не то. Но вот как-то место выбрано странно, да суд. А у гостиницы Украины в Москве застрелили человека. Ну да, гостиница Украины такое место не очень хорошее вообще в Москве. Пользуется не очень хорошей репутацией. Но ну, здесь тоже надо больше информации, чтобы понять, что произошло. А 21 подросток сбежал из спецшколу в Иркутской области. А вы говорите, в России нет ничего позитивного. Видите, подростки не захотели сидеть в спецшколе и убежали. Я думаю, что им там... Не было хорошо. 21 подросток от 12 до 17 лет. Представляешь? То есть, ну, сейчас их, конечно, всех переловят и будут прессовать. Потому что, ну, не от хорошей жизни бегут. А в Костромской области задержали настоящих... Вот, рабовладельцев. да, пишут, они жили в доме прокурора. Да, мы это знаем, что они жили в доме человека, который там работал в Генеральной прокуратуре, там и в Министерстве юстиции, что там какие-то посты занимал, эти вот, которые банды ГТА. Такое еще страннее совпадение. В Костромской области задержали настоящих рабовладельцев. Да, ну это классика. В России счит, Россия считается по, а, одной из самых главных рабовладельческих стран. Да, то есть нам рассказывают о том, как там где-то в Сирии гил берут в рабство. А случаев рабства в России гораздо больше. И, ну, то есть это, это норма вообще нормальное такое поведение, когда каких-то людей, особенно маргинальных, выдергивают, куда-то отправляют, и, и масса этих людей, которые потом не доживают, уже до лучшей доли. Так что вот, э, пишут, что сотрудники угрозыска. В Ковстрамскую область при силовой поддержке освободили мужчин, которого насильно удерживали на пилораме и так далее. Но классический вариант. То есть у нас, если не надо никакой поддержки, достаточно проехать по многим пилорамам, кирпичным заводам, мусоркам и столько народу соберешь, которые находятся в рабстве, фактическом. Но парадокс в том что многие из них даже не признают, что они в рабстве. Потому что их абсолютно все устраивает в этом рабстве. То, что им не платят зарплату, избивают периодически. Они работают там за еду, иногда что-нибудь нальют выпить. И это, ну, как бы, это сегодняшний день. Понимаешь? Две трети населения страны. Можно сказать, работает за еду. Ну Надо да. И позволит не уехать никуда. Да, туда, поэтому грань, вот эта, вот эта грань очень тонкая, как понять ты просто работаешь просто так, или терап. Как понять, ты наемный работник, который, значит, работает там за еду фактически, да, и даже иногда меньше. Или терап, что ты работаешь там, чтобы оплатить коммунальные услуги, чтобы покушать. И там, я не знаю, что-то одеть и все. Или тарам. Вот как. То есть, трудная вот эта грань. Все зависит от твоих предпочтений. Если ты можешь ограничить себя лаптями, там, я не знаю, чем, там, скудной какой-то едой, рюмкой водки, то все, милости просим на пилораму. Все нормально, и там ты будешь чувствовать себя свободно. Потому что все, все твои пристрастия там будут реализованы. Вот тебе лапти лыковые, да, вот тебе рюмка водки, вот тебе там что-то вареное яйцо по зуботам. А ростовскому полицейскому предъявили обвинение в убийстве родных. Да, вот сейчас говорят, что такой полицейский 11 июля этого года на трассе Ростов-Таганрог... Расстрелял супруга и тести, ехавших в иномарке. Представляешь, то есть интересно. То есть и, и такой тоже, вроде и не участник банды ГТА, да, и не убили его сегодня в московском областном суде, а подстать. Но если только он это сделал, потому что сейчас трудно, что-то, ну, в общем-то, должность его говорит о том, что мог. Мог. А вот прославившаяся дорогой свадьбой, дочери судья Елена Хохалева умудрилась потерять сразу три диплома о высшем образовании. Да, такая новость, которая она. Не новая новость, но она сейчас ходит и об этом много последние дни. Вот в частности, ночью. Сегодня об этом очень много писали, говорили. Всех удивляет, как же так вдруг в 2010 году она написала заявление о том, что потеряла три диплома высшего высшем образовании. то что очень очень веселая дамочка такая. Я помню, в одной дамы украли три единицы на оружия. Ну, реально на да, в Саратове. Это было очень весело. А вот что потерял три диплома. Я не верю. А вот наш зритель... Я не верю, что они у нее были. С ником военной исторической миниатюры спрашивают. Ну а что... А, ну, а, ну а вы что ли, что ли с победы революции, как решите проблему сирот? Проблема сирот очень просто решается вообще. То есть она должна решаться обществом. То ли это будет государство, то ли муниципалитет. То есть на это должны выделяться средства, должен, должен быть очень четкий общественный контроль. Да? Во-первых, мы говорим о том, что страна должна выкупать детей, которых не желают мамаши своей там, содержать. То есть родила, вместо того, чтобы в его выкинуть, да, мы деньги лучше заплатим. Зачем? Будем сами воспитывать. И здесь содержание должно быть гораздо лучше, чем в семье. Да, мы будем приветствовать приемные семьи и всячески будем стараться, чтобы таких семей было больше. И чтобы они ни в чем не нуждались. И наоборот, чтобы это было благо. Но и в то же время, чтобы это не было бизнесом. Это очень, очень тонкая грань. Но и нужно строить огромные детские дома, в которых дети будут получать хорошее образование. Ну, уж не, не, никак не хуже, чем девочки получали в Смольном институте образования. Да? Вот такой уровень образования. Почему тогда девочку из семьи отдавали в Смольное? Они воспитывали там где-то в поместье в своем, да, в богатом доме. -то. Почему? Ну, как? Потому Нет. что там уровень образования был совсем другой. Вот почему. Значит, мы должны дать именно и этот уровень образования, который императрица Екатерина давала всем, кто находился на государственном попечении. Вот с этого надо брать пример. Конечно, тот уровень гораздо, я имею в виду и бытовой и так далее, гораздо хуже, чем мы должны дать сейчас. Сейчас все-таки информационный мир. Как вот мы должны с сиропами разобраться? Тогда и меньше будет побегушников, и меньше придется делать спец каких-то там этих колоний. Когда я слышу вот про вот эти вот спецучреждения для подростков, э, дрожь берет, потому что я сразу такой совок представляю. Такую, знаешь Ну и я думаю, что в Макаренковской школе там гораздо лучше было. Боль, больше понимания. Мальцев, а ты настоящий, не, я игрушечный. Такой пи, -пи, -пи. Более 80% молодежи поддерживает политику Путина. Представляешь, нам об этом рассказали. вот э, Центр социологии студенчества по итогам проведенного интернет-опроса. То есть еще одна сука там, э, пытается на э, место всяких леват, овциомов метить. Да, мы тоже. А хотите, мы скажем «много». Только дайте нам какие-нибудь гранты, мы тоже будем что-то там считать, как вот эти ребята умеют считать. 80% молодежи было 26 числа на Тверской. Молодежь ненавидит Путина так, что максимальное количество поддержки в интернете у Путина это 2%. Это не я придумал. А основной пользователь интернетом это молодежь. 2% и то за счет троллей, которые проплаченные. Тролли проплачены. О чем мы говорим? Если в интернете по, на, на выборах, во время выборов в Государственную Думу, а многие вообще никак не голосовали в Росбалте, где там в каких-то еще ресурсах, Парнас набирал не менее 70%. 70-80% парнас набирал. Что, молодежь за Путина, что? Там у этой Единой России максимально было 6%, однажды просто каких-то троллей подключили, там на каком-то ресурсе чуть больше накрутили. Это максимум 6%, что они могли накрутить. Там вообще никто не, не голосовал за эту Единую Россию. Просто никто в интернете. И они говорят, 80% там за Путина. Да где они взяли такую молодежь? Бесплатно за Путина никто. а уж тем более молодежь. За деньги, да, в там в этом сидят, тролли, радио, работают за Путина. Но я не знаю, когда наступит время, в какие окопы они пойдут. Не думаю, что они возьмут автоматы и побегут защищать Путина. Вернее, не то, что я не думаю, я уверен, что этого не будет. Но это даже не наглая ложь, как говорят поговорки, а статистика. Если ложь есть, наглая ложь есть статистика. Да, да, да. Вот их статистика. А глава СПЧ, СПЧ приветствовал решение комиссии по распределению президентских грантов для НКО. Вот тут какой-то китаец писал. Я его забанил. Сегодня мы, кстати, поговорим про такого же китайца. Напомни мне, когда будем говорить, да, видишь, вот эти вот НКОшники, так их назовем, получат теперь гранты. И в частности, выделили московской хельсинской группе, вот к Алексееву и съездили, и это более, гораздо, это, это более мерзко, чем целовать Путину руки. Вы поймите, гораздо более мерзко получать от него деньги вот эти краденные деньги. И знаешь, на что? На проект правозащитная повестка дня для современной России. Охереть! Люди сидят по тюрьмам, прессинг идет жесточайший, разворовываются все национальные богатства, а этим воры жулик дают деньги на правозащитную повестку дня для современной России. Такая мерзость просто, блядь. Просто выдающаяся. Выдающаяся мерзость. в ФРФ прекращено введение реестра блогеров. Ух ты, блин, какое счастье! Ой, я как обрадовался-то! Я помню, что в 13-м году, в 14-м году, каком они там ввели? то Сейчас надо посмотреть, какого числа они там ввели. Сказали, что надо будет регистрироваться. В 2014 году. Что я им сказал? Я им сказал по-братски. Прям открытым текстом вы можете погуглить. Я сказал, никуда, никто, мы не пойдем никуда регистрироваться, ничего писать вам не будем. Идите в жопу, никаких денег вам платить не будем. Ни на какие учеты вставать не будем. Ничего мы делать не будем. Они, видно, помаялись. С этим делом поняли, что толку от этого никакого нет. Вот теперь они значит, прекратили вести этот реестр. Но это такой плюс, это такое вот послабление. Вот эти правозащитники, которым денег дают, они могут поаплодировать, сказать, какой Путин молодец, какое счастье он нам всем сотворил. Да? Путин подписал закон о порядке оплаты общедомовых коммунальных услуг. Да, то есть, это иными словами, Путин хочет еще с нас денег. Еще хочет денег, то есть все эти порядки оплаты общедомовых коммунальных услуг, это дополнительные платежи к тому, что уже имеешь. Повесь счетчик но плати не по счетчику, а еще как-то плати, да? Живешь в подвале, но плати за лифт и так далее, и так далее, и так далее. И в результате получаются э, все эти средства, они 10 раз еще облагаются различными налогами, представляешь? И, и то есть мы в одну лошадь, получается, они, вернее... Одну корову дует миллион раз, я же не буду там, поэтому а обещал а это мне от меня ругаться. А вот Владимир Путин и Вероника Скворцова обсудили ситуацию э, с Минздравом, и он решит проблему нехватки кадров за три года. О, и как же он, за три года, чтобы выучить врача, сколько врач учится? Семь лет минимум. Гораздо больше. Шесть лет это только институт. А потом всякие интернатуры там и так далее. там Такое начинается вообще просто у меня знакомый мой один очень хороший друг. Он на три года меня старше. Ну, этот друг очень большой. Я не буду называть его фамилию, потому что сразу... Он очень известный хирург, очень серьезный. Вот, мы с детства дружим, соседи были. Вот он до сих пор учится. Можете представить. Он, он профессор, там доктор наук. Он учится до сих пор. Потому что что-то новое там открывается. Он куда-то там ездит. что -то какие -то... Он полгода, наверное, в году какие-то там проходит обучение, семинары, повышает квалификацию. Не здесь, конечно, не, не в России. Там, за бугром. Понимаешь? Потому что ничего подобного в России нет. И, хотя он просто лечит людям ноги. Знаешь, ну он режет их, конечно. То. Оперирует очень серьезно. А в России, к сожалению, как-то оказалось, что с этим делом тупо. Как и со всем остальным. И поэтому они хотят за три года с Луны привести вот таких, как мой друг Олег, людей. Да? И они там всех вылечат. Где они их возьмут? Не, я понимаю, где я бы взял. Я просто кинул бы клич, уставил бы нормальные, серьезные европейские зарплаты и хорошие надбавки. Притащил бы целую кучу сюда профессоров, докторов, там, наук, там, академиков всяких. Они бы тут очень быстро обучили, вложили бы бабки в... Оборудование в тех, кто в этом оборудовании понимает, потому что мало притащить оборудование, нужны люди, которые что-то в этом оборудовании понимают, да, от, от тех, кто его может монтировать, кто может им управлять и так далее. То есть притащили бы всех, деньги на это и есть. И в кратчайшие сроки, ну не в три года, а потому что в три года это очень поздно, но месяцев за девять наладили бы сносное здравоохранение. Года за два наладили бы хорошее, а вот за три года лучше был бы здравоохранение. То есть, ну, может быть из Израиля бы не поехали к нам лечиться, да? А может и поехали. Все зависит от финансов, да? То есть, какую бы, так сказать, мы цену предложили за лечение. А то очень даже и выгодно, почему не, не делать на этом бизнес. Это очень хороший бизнес, в том числе для всего остального народа мирового. Почему не приглашать лечиться за деньги, и нормально все это будет, и нарабатываться будет еще лучше. Медицина это основное, это то, на чем надо все строить. Вот сейчас две ноги, информационный мир, но это, это мир виртуальный. Там мало за что можно ухватиться. Да? Там в основном 90% находится в интернете. 5% это железо и 5% это башка. Чья-то не наш, к сожалению. Да? Вот. А этот мир медицинский, он более материальный, более понятный. Его можно развивать планово, планово развивать. И вот то, что сказал Путин, вот этой Скворцовой, а вот Скворцовой этому Путину, это херня полна, потому что ни тот, ни другой не имеет ни малейшего понятия о современной медицине. Да. Я предполагаю, что она врач, но и при этом она не имеет ни малейшего понятия о современной медицине, потому что к врачам современная медицина уже имеет отношение, может быть, процентов на 40 остальное это уже кибернетика, как помнишь, Нет, да вы так выпьем же за кибернетику, остальное это уже совсем другое. Вот Сергей наш э, зритель пишет: при Путине байкер хирург скоро заменит врачей. Да, байкер хирург сто и тогда за три года они. А О, -о, -о, -о, -о, -о, О, мальцев тебя не волнует падение нравственности, стыда и совести в женской среде, тебе не больно за такой народ, у которого женщины, не стыдясь никого, ходят по улице в трусах массово, вообще никак. И, а, а что вы предлагаете? Фаранжу одеть женщин, бить палками за то, что они не носят. Там общество развивается в этом направлении, и если кто-то хочет ходить в трусах, пусть ходит в трусах. Если это красиво, значит нам повезло. Если это некрасиво, значит нужно проявлять толерантность. Ну а да. как по-другому я скажу. А вот ЛДПР направила письмо в Белый дом с недоумением и рекомендациями. Так, нет, ты пропустил тут по поводу. Минэнерго сообщил о нарушении энергоснабжения на Дальнем Востоке видишь, то есть опять продолжается то же самое. Странно, я говорю, на Дальнем Востоке огромное количество ну, так сказать, сетей, которые могут принести электроэнергию чуть ли не со всей России. И вдруг раз, все, ты дых, и нет ничего. И электроэнергии нет. Куда же она ушла, интересно. Может быть, в Китай, а может быть с этим как-то связан Китай, вы нам, пожалуйста, сообщите, кто на Дальнем Востоке занимается энергоснабжением, потому что у нас есть предположение, что все это случилось из-за каких-то поставок электроэнергии в Китай и из-за решения тех вопросов за счет нас. Очень хочется узнать, так это или не так. Хотя, ну, ответ я знаю, но я никогда практически не задаю вопрос, на которые не знаю ответа. Поэтому подождем. Да, вот ЛДПР направила письмо в Белый дом с недоумением и рекомендациями. Да. ЛДПР, молодцы. вот прям в Белый дом письмо с недоумением. Представляешь, какое недоумение это вызовет в Белый дом? Говорит, Это кто? Пальто, да, конь в пальто, скажешь, какой конь в пальто, да, вот, а что они нам пишут? Ну там какие-то клерки, мечтают, говорят, ну, а, ну ладно, что, да. что будем делать с этим делом? Ну. Там, ответ же какой-то там представляешь вот клерки там выдержат срок какой-то ответ наверное дадут что на рассмотрении находится ваше да, письмо вообще вот интересно мне мне в данном случае только ответ интересует да, а, да больше, больше вот ничего не интересует то есть и, и их интересует кадровые решения Белого дома, который не такие взвешенные, как хотелось бы ЛДПР. Безумцы. Я не понимаю, вот Жириновский неоднократно говорил, что хочет разбомбить Америку. Но вот если американцы принимают невзвешенные кадровые решения, разве это не бомбардировка Америки? Он же должен радоваться, а они пишут письма, и вы что там делаете, вы что там чудите? Как же так? Противоречие какое-то очень серьезное. Какое-то какое опять раздвоение. Опять доктор Джекилт и мистер Хайд очень как-то это пугает. В МИД назвали провокацией заявление посольства США по доступу на дачу. Да, представляешь, то есть там говорят, посольство США говорит, на дачу их не пускают. А эти говорят, да нет, это провокация. И, то есть, представляешь, ситуация какая. Это вот такая, такая склока, знаешь, какого уровня. Такого, знаешь, вот где-то там на общей кухне, там как, как, как в каком-то старом таком дворе. такой, Причем такой вот саратский двор там из максимум двухэтажных домов так, так, с какими-то верандами деревянными, и вот там люди кого-то один кого-то не пускает там они, они это выносят все и ругаются вот я как депутат помню многократно такие разборки, которые же менты не могут решать, эти идут к депутату, и вот они такие приходят ты сидишь такой, блин, этот того не пускает, тот того не пускает, там этот там деревянный сортир не пускает, там сарай. И вот приблизительно а эти же вот, кто сейчас в МИДе, это же выходцы из этого двора, понимаешь, вот они такой же устраивают там с дачами США, то есть такой же вот геморрой, абсолютно такой же, понимаешь, у него стереотипы, там в детстве стоял, когда ругаешь. Такой слушал, все это, вот он это впитал, и сейчас он переносит. Он знает, как с американцами ругаться дипломатически? Вот так, как во дворе, вот эти алкоголики между собой ругались. Вот так он ругается. Понимаешь, какая прелесть. Вот и опровергал посольство США данные о, о намеренном увеличении отказов в визах. Ну, я, я не знаю, что там намеренно, не намеренно, но самое смешное, что... Этот, завтра покажем, сегодня у нас, я говорю, ни фотографии, ничего, мы не успели ничего сделать, а там я такой взял демотиватор, рассказывается в нем о том, что 900 с чем-то работников американского посольства имеют российское гражданство, а всего 1200, а Путин хотел 700 с чем-то человек выкинуть, то есть, кого же он хочет в Америку выгонять, граждан России, ну, представляешь, то есть, это вот по поводу вчерашнего анекдота тебе, там, ты и складывай. Вот здесь даже даже Песков опешил, не знал, как это прокомментировать. но ну, потому что, похоже, чувак, такой белины нажирался просто. Я не хороший, такой хороший. И вот э, отрапортовали. Все машины американского посольства покинули дачу в серебряном бару. Я в твиттере ретветнул, а потом убил. Э, потому что я увидел чей-то э, твит. А этот твит был Даренко, я его не очень люблю, поэтому я убил. Но сам в общем, сам, сам твит мне очень понравился. Там была фотография немцев в 1944 году гонят по Москве. И было написано, что а, а, этих американских дипломатов высылают из России в сентябре 2017 -го года. Немцы идут. Очень было смешно, но потом я. А Белый дом, рассматривает, Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение миссии в Москве. Да, видишь. Ну, я не думаю, что он сможет сократиться на 755 человек, которых там нет. Просто, я говорю, да. То есть просто весело. Очень весело, конечно. То есть технические работники там в основном граждане России. Конечно, есть Путин даже таких вещей не знает, знатный КГБшник хрена. Вот в чате вопрос задают э, Век Дэвид. Что думаете о ситуации в Венесуэле? Там люди хотят свободы. Мы поговорим сегодня. Дальше будет Венесуэла. Там не просто хотят свободы, там фотографии, вот я говорю, сегодня не показали. Там редко есть фотография, и видео есть редкое. В ты вчера его видел. Маккейн заявил о расплате Путина за нападение на демократию США. Пенс заявил, что Трамп скоро подпишет закон о введении новых санкций против России. То есть все заточились. Представляешь, Путин какую услугу опять оказался Соединенным Штатам? Ты да. понимаешь? Ты понимаешь, о чем речь? Представляешь, разосрались наглухо демократы с республиканцами до смертоубийства. Рвали друг друга, и вот, наконец, опять, как это Да, как тот зайц. вот он гад! <свят> Главный гад можно <свят> запросто объединяться. То же, что он сделал с НАТО. Понимаешь? Вот абсолютно то же самое. Теперь он это, э, такой подарок для политики Соединенных Штатов. И непонятно, то ли он совсем тупой. То ли он выполняет чей-то заказ. Не, вот будь я на его месте, злодей, Вову, Путин, там туда-сюда, я бы никогда такого не сделал, чтобы они между собой сошлись против меня, воевали. Да ты чё Я бы рассказывал, что я белый и пушистый, делал бы все по-своему, ну там им бы плел, и вот никогда вы из посольств, ни из каких, вот говорил, вот же, видите, какой Трамп выгнал, а я вот вам вон что, я вам еще дачу даю, да давайте там дружить, там туда-сюда, понимаешь, и все, это был бы очень мощный разрыв, то есть демократов тянули в свою сторону, говорили, вон, посмотри, что там, начудил там, Трамп, а здесь стал, так сказать, единым центром на которые все ориентируются. Все спецслужбы пишут о том, что это главная угроза. То есть всем понравилось сразу, когда есть главная угроза, там, ну коммунизм в свое время был. да. Когда Горбачев начудил, для нас начудил сильно, конечно, но я вот оцениваю с их точки зрения. Представляешь, раз, и все. И нет. Врага нет. Представляешь, какой слом там башки. Что они стали делать? Они сократили ЦРУ вообще, я не знаю, на сколько процентов у них был восточный отдел. Они вот там объединились с кем-то, там осталось работать два с половиной инвалида. Потом начали всех вообще разгонять. И когда они пришли к 11 сентября у них там в спецслужбах, ну, ну жесть какая-то была просто. То есть, они не знали, нужны ли они им эти спецслужбы. Почему? Потому что не было главного врага. Никакой терроризм они не воспринимали, как врага. Ну, представляешь, США и какой-то нахрен терроризм. А теперь Путин есть с кнопкой. Они даже Ким Чен не воспринимают, как врага. Ну, что им сделает этот Ким Чен Ну, может пукнуть, может стрельнуть в, эту, в Южную Корею. но американцам-то чё? От того, что он стрельнет в Южную Корею. Ну да, они там кричат, да, там преступления против мира и человечности и так далее. Но, собственно, ничего не случится. Да. А, а Путин это вот то, ради чего можно объединяться. А США могут заморозить 109 миллиардов вложений России в американские бумаги? Так... 109 миллиардов вложений, да, представляешь, какая прелесть. А, а их всего 360, да? А тогда почему же они 109 хотят заморозить? Вопрос такой интересный, да? А? Они, же, они же должны заморозить все, да? Удовольствие растягивать. не, да вряд ли они растягивают удовольствие. Просто, наверное, у нас разные представления об американских бумагах, эти они могут заморозить, а те другие они не могут заморозить, потому что они, наверное, никакие не американские и не бумаги вовсе. Может быть, это как раз то, что они нам втирают. Ну, представь, они говорят, у нас на 360 миллиардов, здесь 109, американцев, ну, а что, почему все-то не заморозить? Ну, если все американские. Так что очень за, странные. За свою, за свою экономику сильно переживаю. Ну, ну, да, это, да, да, остальные, да, остальные прям заморозь то все, наверное, американцы прям сразу сломаются после этого. Вот. А, а по данным Росстата. Не, не, это, это другое. Это другое. Вот директор американского ЦРУ. Почему американского ЦРУ? ЦРУ? Оно есть где-то еще что ли? Центральное разведственное управление, как, мне кажется, только в Америке, Майк Помпео озвучил фамилию человека, приближенного к Российской Федерации Владимиру Путину, который осуществляет руководство всей военной операции Кремля на Донбассе. И это Валерий Герасимов, начальник генерального штаба. И как-то очень странно, зачем вообще он это озвучивал. То есть главный злодей, в их понимании, это Герасимов. А я так не считаю. Главный злодей Путин. Герасим, как начальник генерального штаба, выполняет приказы Верховного Главнокомандования. Вот как это происходит. Верховным Главнокомандующим в Конституции является Путин. И он только может отдавать приказ. Генеральный штаб может сидеть с линейкой, с картой, что-то там рисовать, перемещать войска, принимать решения. Какие-то, да, которые отдает он тылу, чтобы туда столько тушенки, туда столько гранатометов, туда столько пулеметов, автоматов. Это отдает э, строевым подразделениям и соединениям, ну вернее в начале соединениям, дайте столько-то туда бойцов, отдает команду ГРУ, дай столько там этих спецназовцев и так далее. Он технический работник. Он не принимает политических решений. Поэтому главный злодей Герасимов, но ну это по крайней мере смешно. Это по крайней мере смешно. Но... Даже не Шойгу главный злодей, Вова главный злодей. И это должно быть четко, всегда оговорено. В любом международном документе. А если происходит такая размывка, там Герасимов, он принял, блядь, вот Герасимов принял решение туда толкнуть на Донбас, да, вот этих вот, которых их там нет, да, которых потом привозили, и он, и он скомандовал, чтобы все Хранить их без табличек и так далее. Ну а если они озвучат фамилию непосредственно Путину, будет это найти на объявление? Да? войны. Yeah, да, мы врячемся войны. Ну, вещи там называть своими именами, равносильно чему бы это ни было. Если они хотят назвать главного злодея, значит, надо называть главного злодея. Если они не хотят называть, то не надо называть Герасима. Он не является главным злодеем. Что он организовал там на Донбассе все это делал, Герасимов организовал, ну, смешно, по крайней мере. А вот Скоромучи ушел в отставку с поста главы Белого дома через 10 дней после назначения. <свят> ну мы тогда уже ржали над этой фамилией, да. да. Еще Скарамучи, Пучинелла, да, там еще. Ну там всяких, еще какие там персонажи были, да. Французские кукольные персонажи, да. Вот И, конечно, странно, чуваку э, с такой фамилией лет 200 назад очень страшно жилось, конечно, но видишь, он так себя... Ну, это странно, что работать в России с фамилией Буратино или еще что-нибудь. Тот же Скоромучий ошибочно попал в список умерших выпускников школы права Гарварда. Да, все еще. Не ведет их за Ну, связался с Трампом. Работал все в бизнесе, я так понимаю. Никто не обращал внимания, особенно на его фамилию, да. Такую клоунскую, ну что ж, бывает. А, а тут вот так влетел чувак. Ну, надо ему посочувствовать. Хотя, с другой стороны, Рафаэль Сабатини написал. Помнишь про замечательного человека, мастера шпаги и интриги, которого тоже звали, ну, правда, во французском варианте скоромуш. Да? Кстати, рекомендую хорошее произведение. Вот. Ну, конечно, с, там, у Сабатини есть более крутые произведения. Ну, скоромуш тоже, в ряду. Электромагнитная катапульта впервые запустила самолет на море. Ну, это не катапульт, конечно, запустил. Это Джеральд Форд. Все тот же замечательный авианосец. Пустил, наконец, первый самолет. На самом деле, это не первый самолет. Уже запуски были. И про это все знают. Катапульт сломалась. Про это тоже все знают. Но сейчас, наконец, все исправили. То есть, вначале запускали такие тележки. Не видел в видео... Там прям реальная тележка, и стреляли, она улетала ну, метров на, ну, на 250 точно. Это что-то было прям такое, как из рогатки. Тележками они стреляли. Я не знаю, сколько они там напаслись этих тележек. Это же, представьте, на сколько их наделать. Или потом там специальный специально ныряют, достают, чтобы их опять закидывали. Ну, интересная эта вещь. А вот теперь, видишь, катапультировали самолет, наконец, и электромагнитная катапульта дает ну, большую скорость по запуску самолета, потому что паровую надо накачать, там, ну, там пар, а это ничего, электроэнергии только нужно на а, <coughs> авианосце ее, но ну, вилами можно грузить эту электроэнергию, потому что, представляешь, какие там. Машины поставили. Пара там вот именно в реакторе предостаточно. А вот для катапульта его там куда-то растягивать. Это сложно, технологически очень сложно. А электричество по проводам можно отправить куда угодно. США перебрасывают в Южную Корею 12 стремителей в ответ на запуск ракеты Кндр. Да, и КНДР э, провели испытания по запуску ракет с подводной лодки. Поэтому такой вот э, вопрос, ну честно говоря, э, может быть, конечно, он не в тему, но может они не знают, что подводные лодки истребителями не уничтожаются, для этого нужны, ну Трамп, может. Недоперно. Для этого нужны специальные противоволочные самолеты, которые разбрасывают в начале сонары. Я работал с такими самолетами. Но, когда служил в армии, было очень приятно. Так, всегда так завораживало меня, как они работают. Ну, тогда старенькие были, еще Б 12 такие. Ну, и конечно, Ил-38, который и Л17, только противолодочный. Очень все красиво, как они все сбрасывали, как они там маневрировали. Великолепно. Но, конечно, если речь идет о ракетах с подводных лодок, то, наверное, вопрос от не к 12 истребителям, и в 16 навряд ли они что-то смогут там совершить. Интересно. Ну, я понимаю так, что это просто такая мер запугивания. Это никак не связано с этой ракетой. Ну, как там, может быть связано? Ну, Ким Чиным -э, что-то там пулять, значит, что-то надо туда пригонять. Авианосцы, ну, как не получилось. Нормально не получилось. Понимаешь, то есть чуть шухер не случился. Значит, нужно что-то полягче. Истребитель F16, это самое то, что надо, там, с комфортными баками. Очень хорошо, красиво смотрится. Недорого стоит относительно. Но ну, для США, да, то есть это не бомбардировщик Б-2. то есть Чего гонять? Нормально. А в Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе коалиции во главе с США. Ну, тоже видишь, как-то они вот во все стороны пуляют. И в прошлый раз, похоже, не они. Помнишь, в прошлый раз, когда разбомбили? говорит, неизвестно, кто разбомбил. Вот здесь точно известно. Коалиция разбомбила. А там был неизвестно, кто. Вот тут в чате пишет, на нас соратник. Ник в Чебоксарах несет говно. В нескольких районах раз в несколько дней. Из-за птицефабрики. С руководством фабрики ничего сделать нельзя. Местный олигарх. Да, тот, кто... Кто знает, как пахнет птицефабрика, то есть по подрезанию мест, там свинарник, птицефабрика, может так пахнуть. Я помню, по подрезанию есть место, когда едешь э, там, в Кувшатский район, заезжаешь, и когда пахнет, то желание просто выбежать из машины, если туда затянуло, потому что невероятно так ест слезы, сопли, слюни. Да, птицфабрика и свинарник так нормально иногда припахивают, особенно вот современные. Кстати, в старину, вот когда там, ну, только корма были другие, да? ну, я имею в виду там, Хотя тоже готовили на основе премиксов различных. Но сейчас что-то вообще нестерпимо просто воняет. И я думаю, что у меня к старости не обострился. Нюх нифига, да. То есть молодый год так это не вонял. А вот еще по поводу 46% шепроцентов соратник пишет, что вы думаете о том, что 46% процентов налога работодателю за официальное трудоустройство от работодателя дает за своего работника. Вот поэтому в России нет белых зарплат. Вот это вам так мнение своего процентов надо отдать за одного работника, государству. Ну, я думаю, что не 46, гораздо больше, если посчитать внимательнее, то получается гораздо больше. Потому что и сам работник платит, и сейчас различные уже подушные налоги фактически ввели и так далее. Получается все гораздо хуже. Иран подал жалобу совбез ООН на санкции США. Да, видишь, Иран проняло. То есть Иран более подготовлен к санкциям, чем Россия. Почему? Потому что он находился под этими санкциями с 1980 года. С того самого момента, как недалеко от Тегерана хлопнулись несколько американских самолетов и вертолетов. Ну, в смысле, погибли-то два, но остальные как-то там повредились, еле-еле потом улетели. А задача была освободить заложников в американском посольстве, которые в результате значит, Исламской революции были взяты там, плен на италах имени, стал лидером Шаха, выгнали все, казалось бы, так прикольно, да, а в результате с 80-го года санкций и хотя Рейган придя к власти, сразу этот вопрос решил, и заложников освободили и все, но как бы не сняли они санкции, не подружились и вот эти два миллиарда долларов, которые арестовали у Шаха Резы, Резы Пахлеви в Швейцарии, они лежали до прошлого года. А вы про них все говорили, когда снимали санкции, сейчас они снимут, Иранцев. у них будет 2 миллиарда, вроде деньги и небольшие, но для Ирана немалые. И кроме всего прочего, ну там конечно навряд ли проценты росли, хотя я не знаю, может и росли. Может и росли, если росли, то это совсем уже другие деньги. Про сие неведомо, это тайна совершенно швейцарская, это неведомо. Но они их сняли от 100%. И они жили всю жизнь под санкциями, не знаю, что это такое. И их проняло, представляешь, новые санкции вводят, они мандражируют, начали жаловаться, клубом маляву писать, поняли, что лучше нанять три десятки еврейских адвокатов и какие-то санкции отбить, чем получить эти санкции по полной программе и внести колоссальные убытки. То есть они привыкли жить хорошо, они чуть-чуть совсем вот вздохнули и, и не хотят опять, чтобы их смирить на рубашку. А Путин никогда так не жил. И Россия никогда не жила при санкциях. А санкции сейчас те же самые, что и Ирану. Даже у Ирана меньше санкций. У Ирана гораздо меньше санкций на сегодняшний день. Так что посмотрим. А вот Трамп назвал Мадуро захватившим абсолютную власть диктатором. Да. Ну, что значит заявление Трампа? Ну, за ним две вещи могут стоять. Да? Первое ⁇ это просто политическое заявление в связи с выборами Венесуэли. Там диктатор захватил власть, не потерплю и так далее. То есть это он должен говорить. Ну, президент Соединенных Штатов. И есть, так сказать, второй этаж. О чем он должен делать? И должен ли что-то делать, как президент? Когда он шел на выборы, он уверял, что он деятельный президент, и Обама поступал очень плохо, потому что он там не вмешивался, потому что он ковырялся в носу. И там вот что получилось, там Сирия получилась, там Ирак получился, там в Афганистане бардак, это все виноват Обама. Сейчас министр и сейчас у Трампа есть замечательная возможность стать виноватым в том, что происходит в Венесуэле, потому что он не вмешался. И вот как там на весах сейчас он взвешивает. Вот это мне очень интересно. И если он вмешается, ну, это один расклад. А если не вмешается, совсем другой. И я думаю, что это для него минус. По крайней мере, он должен всячески демонстрировать, что он вмешивается. Но тогда должен быть результат. Потому что если он будет демонстрировать, что он вмешивается, и не будет результата, ну ты понимаешь, он скажет, ну, это вообще тогда бесполезный человек при кресле президента. Поэтому что-то должно произойти. Трамп должен что-то делать. Он деятельный человек. Посмотрим, что он будет делать. Венесуэль. Я бы мог ему подсказать, если бы он спросил, что нужно сделать. Да, и вот... Подорвали колонну полицейских в Венесуэле, И очевидцам это понравилось. И они принялись аплодировать. Да, мы сегодня не показали фотографию. Это... и Мы вчера посмотрели видео. И сами вам рекомендуем с Андреем посмотреть видео. Потому что едет какой-то спецназ полицейский на мотоциклах. И стоит колпа народу. То есть прошли выборы. На выборах сказано, что все, вы молодцы, идите по домам. Была рекордная явка. 8 миллионов человек. То есть такое же количество, как выбирала в свое время Уга Чавеса. Да? На самом деле ничего подобного не было. То есть там такая ситуация, как на прошлых э, в прошлом году выборов госдум То есть, не пришел на выбор практически никто. Все нарисовали, сказали, что пришли все. Но, ну, то есть, там, я думаю, Володин, наверное, кого послал туда изумельцев. Да? Кириенко еще не научился. Володин просили, сказали, как вы там делаете, научите. 41,5 процента. Ну, на самом деле... Вот официально те, кто пересчитал, говорят 9. Была явка 9%. Люди очень недовольны. В результате что происходит? Едут, я говорю на этом видео, полицейские. И происходит взрыв. И вся вот эта толпа, которая стоит с этой с ближней стороны, она аплодирует. С левой стороны по движению, потому что кто-то может быть другие. Как бы, вся толпа аплодирует, свистит. Ну ты это слышал это. Вот. То есть у вас на глазах взрывают людей, четырех человек в шматки разрывает, и вы начинаете аплодировать. Представляешь, как надо ненавидеть этот режим. До какой степени нужно быть готовым. Причем потрясло другое. Произошел взрыв, толпа мотоциклистов развернулась и стали отъезжать, это полицейские, их товарищи взорвали, ну, кто бы не побежал оказывать помощь и так далее, твоих же друзей. Они сразу раз отъехали, из стороны как те обезьяны шуганые стоят, смотрят. Как меня это удивило, это уже кадры были сделаны с другой стороны. Какой-то мороженщик убегал, да, с, с этим, с ящиком, и этого мороженщика даже никто не принял. То есть, как, как должно быть? Ну, взорвали. Если там погиб командир этого подразделения, значит, там есть какой-то зам командира. Если он погиб, значит, есть зам-зам. Но всегда старшой найдется. Как он должен организовать? Сразу все это оцепить, всех этих мороженщиков принять, потому что они могут иметь касательство к этому взрыву, все их там на допросы и так далее. Ну, то есть, всем понятно, как это должно быть организовано. То, что мы там видели, меня потрясло до, до глубины души. Почему? Потому что сами эти полицейские, они не знают, что делать. Просто не знают. Они развернули, отъехали и смотрят. Они там зрители. Поэтому, если там что-то будет, если вот это, сказали, это прям как в России зубр, если у них такой зубр, ну, все тогда, кердык там, просто, потому что там не способны ни к чему, и это совершенно очевидно. Ну вот, и... А МИД пригласил в РФ, подверг, подвергшего, все, подвергшего все... Критики МИД. за портрет украинского, украинского пилота. Это Александр Акопов, который, как мы говорили, посадил самолет в, во время ГРАДа. И там у него на страничке калаш, где он сам и почему-то портрет Лаврова. Его за это начали критиковать, не Лаврова, а этого пилота Окопова, А МИД решил его пригласить. Понимаешь? Не, я понимаю, что он очень профессиональный пилот, молодец, все. То есть, хоть какого-нибудь героя. А Они хоть, хоть, ну дайте нам хоть какого-нибудь героя просят. Почему? Потому что, ну, понятно, что... Тут с этим делом беда. Там что герой, как тут получилось, с противоположной Путину стороны. Потрясающая ситуация. Все герои оказались врагами Путина. Реальные герои не те, как, там, которые первого русского убили в 16 лет да, и стали героями России. А реальные герои, они все оказались врагами Путина. Испания экстрадирует в США российского программиста Лисова. Ну, продолжается. То есть, американцы ловят программистов российских по всему миру. Меня спрашивают, если мы, так скажем, ну, будем развивать информационное общество, не помешает ли нам то, что ну, у нас нет практики выдачи своих граждан куда-то на сторону. Конечно, не помешает, потому что, ну, во-первых, у нас многие вещи, связанные с информационным миром, не будут преступлением. США все-таки живет, там, я не знаю, в бронзовом веке. Мы в Каменном живем, да, в России. Они живут все-таки в бронзовом веке. Сейчас информационный мир. И многие вещи, которые у них наказуемы, за что они ловят там каких-то хакеров мне кажется, они не должны являться преступлением. Нет, ну, есть конкретно там не похитили просто тупо деньги с карточек, понимаешь, там какие-то кренделя, которые просто тупо воруют деньги с карточек, ну, это и является преступлением в любом мире. Ну, Кража, это, это преступная вещь. Поэтому, а если это просто там хакер куда-то там не туда залез. Ну, залез бывает что. Значит, нужно либо все рассекретить, либо запираться покрепче. Да? Как я вспомнил, прочитал в газете на выборах в 2000 году в Волгограде. Там были воспоминания сталинградцев. И вот там рассказ, что на Красном Октябре там здесь немцы, здесь наши, немцы, наши. Ну, там совершенно непонятно. Вот хорошо, кстати, показано в этом врагу ворот, что залезли в трубу и проползли через часть немецкой территории. В трубе можно было пролезть. Представляешь? То есть, вот, потому что это место немцы занимают, дальше опять наши. Вот. Игорь там стоял в одном месте там, цех. И напротив там какая-то, то ли она пилорама какая-то была, ну что-то такое открытое. Та да, вот немцы были в этом цеху нашей, а сбоку стоял туалет. И в этот туалет ходили и те и другие. Причем так вот, они не стреляли, ни, ни те и другие не стреляли. И те, кто идет в туалет, никто их не трогал ни в коем случае. И значит, наш один идет, туалет, подходит, открывает дверь, а там сидит немец на горшке, смотрит на него и, и это вырывает у него дверь, закрывается и орет на чистом русском Стучать надо! А тот ему закрываться надо! Представляешь? Вот так же я говорю, закрываться надо! закрываться, да, если вы не хотите, чтобы вас хакера взламывали, да, то не сидите в таком, в таком положении, закрывайтесь. А если вы не можете закрыться, ну, значит, нужно сказать, мы не можем этот сортир закрыть. Ну, и тогда нечем париться. Ну, и какие бы вы ни назначили страшные там казни ебипетские, ничего вы не сделаете. Если сюда можно войти, сюда войдут. Вот сколько угодно, пишите на двери, посторонний вход воспрещен. Если дверь будет открыта, туда будут заходить. Ну так человек устроит. Ему интересно, а, думать, а, а, а А меня сюда прислали и так далее. Так и, так и хакер. Если он может туда войти, он обязательно пойдет. Я так предполагаю, что даже если он туда не может войти, ему еще интереснее. А вдруг, тогда попробуем, а вдруг получится. Губернатор Сахалин предложил Японии ввести трехдневный безвизовый режим. Да, ты что это немножко не то, наверное? Подожди, сейчас где это? Опа, да, да, да, точно, точно. Вот а, этот Олег Коженяка теперь, губернатор Сахалинской области. И вот он решил, значит, что нужно на три дня безвизовый режим. На самом деле, это не он решил, как мы понимаем, и не на три дня. Это, то, это продолжение той истории, о которой мы говорили, Продолжение давнишнего разговора Путина с японским премьером о том, что курил надо отдавать, а соответственно и на Сахалине японцы должны быть и так далее. И поэтому это, в общем, такой вариант внедрения. Сейчас ты увидишь, что в кратчайшее время мы услышим о том, что безвизовый режим нужно открывать на Сахалин вообще для японцев, делать его там, ну он уже там какой-то торт, кто и так и далее. Почему? Потому что у ну, Путина другого выхода нет. Он уже по поводу Сахалина, ты знаешь, кем документ подписал еще в 2009 году с, с китайцами? То есть Сахалин, отрезанный его уже для китайцев подготовили. Но там что-то пока не складывается. Документы они засекретили, мы их не видим. Мы их видели только до 2013 что ли, года на сайтах правительства. Сейчас их нет нигде. Вот о концессии договор с Китаем. Ни одного нет. Они в 2018 году уже силу свою теряют эти договора. Наверняка их продлили года до 55-го, а мы ни одного не видели, Ничего не знаем, что там написано. А Сахалин там был. И на Сахалине два объекта, которые отдали китайцам. Я думаю, сейчас уже больше. Так что он, наверное, пытается сейчас компенсировать Путин. Ему надо туда, куда он напустил китайцев, еще и японцев запустить, чтобы это как Уравновешивала. Двухович хочет последующий. То есть с одной овцы две шкуры сняли. У меня, да. А, прокуратура Грузии обвиняет экс-президента страны, лидера украинской партии Рух Нових Сил Михаила Саакашвили в расходах на приобретение венка в сумме 505 евро, которые официальная делегация Чехии в Аслову. То есть, которая официальная делегация Грузии принесла на похороны президента Чехии Маслова Гарила. Да, тут вся, вся история заключается в том, что значит служба, которая охранялась в Саакашвили, она израсходовала на этот венок деньги, может быть, это нецелевое расходование для этой службы. Но с точки зрения государственных расходов, это целевые расходы. Иной путь предполагает, то есть Сакашвили приехал бы на похороны Гавила и не привез бы венка, или он должен был из своей зарплаты купить венок, который от всех грузин, так сказать, привез Вацлаву Гавилу, или это неправильное решение. То есть ситуация какая, если это как бы нецелевые расходы, то нужно вначале отменить решение, которое было принято о том, чтобы поехать на похороны. И это был государственный акт. Значит, его нужно отменять, да? подать апелляцию, сказать, что это неправильно, он и так далее, судиться. Ну, вообще это как-то очень странно, если честно вызывает ОТР 505 евро Саакашвили вменяет. я причем слышал о том, что Саакашвили украл колоссальные деньги от людей, но я говорил, а где они? они говорят, ну вот он так украл, что их, и их нет я говорю, когда денег нет их никто не украл понимаешь? потрясающая ситуация, то есть, смогли людям внушить, что он что-то украл а при этом ни копейки ни денег у нее нет. Куда же он это дело съел, что ли? И я говорю, ладно, у нее там нет. А откуда он украл? Вот, кроме венка сраного, там еще прически, что-то он там постригся и, и, и за какие-то там... Деньги, да, что-то или что там купил, пиджак себе купил там президентский какой-то, или что, я уж не помню, там какие-то какие вообще смешные расходы, которые никак нельзя повесить с точки зрения там криминала, да, то, что они ему вменяют, может быть, этого и не было нифига, но даже если это было, для вообще русского человека это смех, когда здесь... Национальное богатство страны, разворовываются, там сидит рожа, которая всех облагодетельствовала, да? когда там преступность захлестнула страну, просто жесть, да? и Грузия, где преступность к ногтю, где реальная полиция, где никто никого не бьет, никто никого не подвешивает, где политических противников, в общем-то, не уничтожает при помощи полония. Да? Ну и многое другое. Вот тут человек в чате э, вангует по поводу 7 августа 2017 года. Он говорит, что будет лунное затмение, а 21 августа будет солнечное затмение того же года. А для Пу и его банды, возможно, конец будет в августе-сентябре 2017. Так как он пришел к власти как раз на затмение и уйдет тоже. Ну, вполне. Ну, очень хорошо, мы на это надеемся. Да, тут так у нас время уже. Да, давай сейчас я тогда быстро пробегу. Какие-то вещи, которые сегодняшние. Минсельхоз попросил помощи государства в выращивании грибов охренеть не встать. Это вот качев просит, грибы помогать выращивать. Нужно не мешать людям выращивать грибы. Что помогать? Грибы выращивать. Самое простое дело. Почему их не выращивают? Потому что невыгодно. Как может это быть невыгодно? Ну, если это самое простое дело, да? Значит, невыгодно, потому что есть качев. Вот не было бы Ткачева, все было бы выгодно. Ну и таких, я имею в виду Ткачева, как нарицательный персонаж. Есть, не было бы Саши Вора, все было бы хорошо. да? А то, говорит, 90% грибов приходится за рубежом покупать. Блин, молодцы. Так, сейчас я... Вот в Швейцарии открыли полукилометровый висячий мост. Вот какой-то он там теперь будет рекордсменом. И пожертвовали 100 тысяч швейцарских франков на его строительство. Да у нас бы за 100 тысяч швейцарских франков, я думаю, там Канад бы повесили. Или жёл бы для спуска кувырком сделали и все. 100 тысяч швейцарских франков. Мост целый, который там рекордсмен какой-то. Так, так, так, так. Пишет радостные новости. Напавший на магазин в Гамбурге не состоял в ИГИЛ. Очень радостно. Если бы состоял, конечно, трагедия, трагедия была бы большей, да, то что не состоял в ИГИЛ. вот в Германии в ночном клубе в городе констанция в ночном клубе постреляли, погибли два человека. Тоже гражданин Ирака стрелял, но, говорят, никак, не ни, ни ИГИЛ. Не состоял тоже в ИГИЛ. Так, сейчас я быстро. Так, так, так. Хотел я. вот этот вот новость. ладно не будем Мы завтра эту новость я прочитаю про якунина Интересную новость так и и про китайцев тоже не будем не будем все давай поговорим о а? да. Да, донат. А бандитизм после революции будет? Бандитизм, кстати, к сожалению, будет всегда. Он не зависит ни от революции, ничего. Это для некоторых людей состояние души, да, такое. И есть, если верить Ламбразо, и генералу Маршалу, да, 1% людей, таких малефиков, которые с удовольствием творят зло и могут с удовольствием отнять человеческую жизнь, просто потому, что они такие, вот. Значит, это как-то надо выявлять на ранних, на ранних этапах, поэтому я за генную инженерию, в том числе, хотя скажет вот мать хочет скотина всех там сделать уродами. Я не хочу уродов, я хочу, чтобы люди не болели, чтобы люди не убивали друг друга. И это вполне мы можем все сделать. Знаешь? Конечно, будут какие-то эксцессы, но если мы можем сделать человека нормальным, зачем нам делать так, чтобы оставаться в стороне, чтобы он был ненормальный. Хотя вы не скажете, а кто будет мерить, нормальный или нет? Ну, нормальный с двумя ногами, которые ходят. Если они не ходят, Значит, ненормальный, ну, в смысле инвалид, не в том, что он там ненормальный, да, или там он не видит, или там у него какие-то гены, которые могут привести к раку и рано или поздно приведут, да, или еще что-то. Ну, значит, как-то надо вмешиваться, в том числе и вот в эту штуку, ну, надо вначале в этой штуке понять, что-то прежде чем вмешиваться. Когда мы будем понимать, что там, хоть немножко что там происходит в башке человека, мы сможем как-то менять, чтобы у нас было меньше, чем 1% малефиков. Ешьте картошку. Ну, так, карандаша, помните, за что посадили? Когда он с мешком вышел на сцену, положил мешок и сел. Он говорит, а ты что карандаш делаешь? Он говорит: на картошке сижу. Он говорит, а зачем? Говорю, да, вся Москва картошки картошке сидит. И все, после этого он уехал. Так что, как же не есть картошку, если весь Советский Союз, вся Россия и все остальные всегда исторически сидели на картошке. Как царь Петр привез так всю, засели на картошку и, и больше с нее не слазим. Да, и спасибо индейцам за это. Индейцы. Давай, будем читать. Так. Ага. Валерий из СПБ. Спасибо. Сылает помощь без подписи. Спасибо. Кимерсен, Ким да. Еще никогда в истории революции не происходил в назначенный день. Почему тогда вы уверены в успехе? Режим еще очень крепок, к сожалению, или может я чего не знаю, тогда расскажите. Но самое главное, то, что вы знаете, то, что информационный мир, и раз никогда не было назначенный на определенный день революции, но никогда не было информационного мира, и вот с его, так сказать, появлением, такая революция может произойти, безусловно, очень большой Вариант, потому что ну, мир информационный и обозначенные события в информационном мире случаются. Обратите внимание на голливудские сценарии, которые напрямую касаются информационного мира. Все, что сделал Голливуд, даже если это там чужие, да, ну оно вот в каком-то хоть подобном виде происходит. Да, хоть, даже фэнтези какой то Ангелина присылает нам помощь без подписи. Спасибо, Ангелина. Спасибо. Бронинский мельдоний. Бронинский мельдоний 750. От 8 человек. Спасибо. Спасибо. Татьяна Петровна. Почему-то рифкоины за стаж не, начис... не начислились. А я не, не жадная. Просто надеялась сделать зубы. Да не вопрос, Татьяна Петровна. Мы с рифкоинами решим. что-то Сегодня мы просто ничего не успели. Я говорю, потому что у нас... Интернета не было и много было, очень много было делано. Сегодня вообще ничего не успели, даже фотографии повесить. Спасибо. Так что будем о -о, готовиться, не ждать, а готовиться. Сергей Вячеслав, будет ли продолжена программа Ривкоина? Сейчас ограниченный способ платежа. Спасибо. Да, конечно, мы, я говорю, этим занимаемся. Сегодня я думал, что всю ночь у нас люди будут сидеть и что-то мы завтрашнего дня уже родим. Анатолий, слава богам, слава патриотам, слава героям, слава родам нашим, православие лучших. Сакральная основа русской культуры. Управление на нашим обществом должно быть доверено лучшим. Да, управление нашим обществом должно быть доверено обществу. Люди сами, лучшие могут стать худшими, давайте говорить откровенно. Поэтому лучше, чтобы мы сами все контролировали вместе с вами. Да? На вопрос в чате Мальцев настоящий, я с Германии заехал проверить и убедился настоящий. Слав угощал меня шашлыками на его день рождения. Спасибо большое, я ему на печенье. Спасибо, Олег. Спасибо, да. Ильяс Меркури Мальцев, зачем ты врешь, что большинство силовиков за тебя? Я не говорю, что за меня. Я говорю, что против Пу Путина. Я говорил хоть раз, что большинство силовиков за Мальцева. Помилуй Бог. Мы говорили, что большинство против Путина. Так. Давыдов, две разные... Павел. Это, это две большие разницы. Да. Давыдов Павел. Про... Привет. Привет из Сызрани. Хунта с рифкойнами что-то не получается оплачивать с мобильного. Что-то я сейчас не могу да, блокируют, блокируют уроды. уроды. хоть с каждый перевод проценты имели. Да. Сейчас я говорю, занимаемся этим. Так. Давыдов Павел, привет. Не, не это а. уже читали. Площадь восстания СПБ в октябре или раньше. Вова по телеку будет говорить, такие как Мальцы, такие сики и прочие, вот они-то. А вот мы ведь, ну и так далее. Да, когда за гору возьмем, такой будет. Снежок присылает помощь, спасибо, спасибо. Снежок. Александр семнадцать, Вячеславичу, Андрею, всем соратникам, богатырского здоровья. Как написал в своей книге Владимир Истархов, «Когда, когда прижали к стене, можно смириться и проиграть, а можно бороться и победить. Хорошо сказано, звукарь. Хотел бы учиться дальше, а не могу. Везде либо ИГ либо космические деньги. Плюс остальное время э, на работе э, просто просиживаю. Вячеслав, после 5-11 защитить работников культуры от вреда этой власти? Конечно, безусловно. не только работников культуры. Вообще, все, кто хочет учиться, будут учиться. Так и должно быть. Хер майор. Слава, какой у тебя распорядок дня. Сколько человек в шалаше живет. Винишко попивать. винишка Винишко не пьем. Какое количество людей, не скажу, извиняюсь. Или, может, делом, каким занято. А может, вы в Венесуэле и утром на а вечером в эфир, славик, колись. Нет, распорядок дня у нас абсолютно обычный. Снимаемся делами и винишко точно не пьем. Звукарь, Вячеслав, работу... В ДК звукорежиссером за 17 тысяч бывает работаю один, когда концерты по 5 тысяч человек. А на ней помощника клуб не может, поэтому денег нет. Много бесполезных праздников для рейтинга. Да, это точно. Петр Александрович, Путин запустил Китай, в Сибирь, они... Э -э безалаберно относятся к нашим ресурсам. Что с этим делать? Прошу зачислить на рифкоины и прошлый донат. тысяч вопрос о НАТОвской базе. Да, да, хорошо. Поклонская замироточила. Присылает. Да, Мальцев, ты не прав, гораздо больше двух процентов молодежи за Путина открою любой соцопрос на улице, как стат баран говорят про Путина, хорошо, не 86, но и не 2, думаю, тридцать сорок точно население деградировало. Нет, ну на улице, если вы подойдете, здравствуйте, там молодой человек. А если еще с видеокамерой вы за Путина или против Путина? Ну, извините, многие молодые люди очень пугливые очень пугливый. Поэтому они не скажут. Но если вы его посадите за компьютер, он вам напишет про Путина. Трононав. Быстрее бы эти сволочи лопнули, лопнули от своей свожайбы. жадности. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа от... будет за нами. Это точно. Спасибо. Так. Ваш прогноз на курс доллара к рублю и евро. Да нет пока никаких прогнозов. Я думаю, что... ну к концу августа что-то должно стронуться. То есть, лет будет заканчиваться, начнется какое-то движение. Но это будет непростая волатильность, потому что, я думаю, что санкции добьют путинцев. Антон Наумов спрашивает. Над всей Россией безоблачное небо, но в Москве идет дождь. Вячеслав, как себя чувствует Марк Алексей Дмитрий? Нормально, пока, пока все нормально. Но, вы же понимаете, люди, которые сидят по тюрьмам, и под домашним арестом не все с ним хорошо. Но мы общаемся регулярно с теми, кто сидит за решеткой через адвокатов. Кто так непосредственно, в общем-то. Александр 111. По усмотрению, вместе победим. Ура, соратники, финишная прямая. Хунта мальцев резаем. Все на прогулке. Начинается самое интересное, да. Алексей Алекс... Саратов. На благое, на благое дело. дело, мы не рабы. Мы не рабы. Наган, ликвидацию его... И, <с <с его и В течение какого времени после свержения верхушки планета зачистить рифкойны от вовиных... Регионы. А, регионы. От вовиных наместников. Да, мгновенно. А как же только улетает Вова и все эти сразу же уходят в отставку мгновенно. Одним актом, одним декретом. А зачем они нам нужны? Ну, вот эти вот, как, как вы изволили выразиться. Павел по... из Зеленограда. да? Дядь Слав, что будет с первым эшелоном? Зачислите на ревкоины мои прошлые донаты, пожалуйста. Да, хорошо. Отлично. Вот это вот. Ну, вот, эти вещи все с ревкоинами нужно сделать сегодня же. Аноним. Привет, Вячеслав Андрей. Пробный, пробный донаты и пробный разбаньте меня наконец-то. Ну, конечно. Аноним. Смотри, тогда, да. Дронов из Зеленограда, по усмотрению. Спасибо. Uh -huh. Спасибо. Так. Слава, привет. 5-11 блокирует. Не могу зарегистрировать себя. Проверьте. Все у нас получится. Это Свят... Светлеющий Вячеслав, Вячеслав Николаевич. Николаевич. да. Хорошо. Из города Благоя. Да. Наталья, пожалуйста, защитите на рекой на нашу победу. Зачислим с удовольствием. Фирс, мы к цели правильно идем. Не зря в борьбу эту ввязались. И мы готовимся, не ждем. И победим чертям на зависть. Очень хорошо. Спасибо. Игорь Вячеслав, прочти письмо. С кем и срочно. Да, благодарю. Все будет хорошо. Паук в банке. Спасибо. Евгений, Евгений. Врев, общак. Спасибо. Жень. Кирилл Зеленоград, удачи. Сентябрина, талития, Тольят, Сентябринка. Тольят, да, Толя 6, 6 августа, 14 часов состоится протестный митинг против повышения тарифов ЖКХ. Парк, центр района около памятника Ленину. Обязательно надо завтра повторить будет. И вообще Тольятти, 6 августа в 14.00. Владимир, Владимир. Р. Спасибо. Макс, здравствуйте. Вячеслав, Россия будет свободный. Я в этом убежден. 25 пятый регион. Камикадзе, ОМТВ, Быть или сотник Потапенко и другие. Даже те, кто не, нас не поддерживает. Если и не говорят прямо о революции, то намеки уже чуть ли не каждый выпуск. Даешь прямую линию с Камикадзе. Ди. Ди. Ди. Вопрос с удовольствием. Роман... Так. Протвина. Встретимся пятого, одиннадцатого семнадцатого с удовольствием. Валит. Валерий. Обсираться Расгвардией будет дорого. Туалеты в Питере подражали в полтора раза. Да. Джон Ронин. Гуга, Скорпион с нами вместе победим. Так Олег из Хабаровска. Фор. посмотрел. Порно с поклонской борьба с Матильдой. Развивается черт. Разве, разве Все да? Моя, Моя черешня Все террористов ловят и сажают Целью отмазки прошлых и будущих акций ФСБ для рифкоинов Спасибо Рамиль Арамиль. После 5.11 вы Запретите начальство работников Экономить на зарплате А то на моей работе начальство Экономит на зарплатах И в новый год получает Премию 100 тысяч это постоянная система, конечно, этого не будет, безусловно, потому что, ну это не, не только несправедливо, это, в общем-то, как бы сказать, заслуга, что ли, путинского режима. Это, в общем-то, родимое пятно путинского режима, так быть не должно, когда человек на почте получает да, премию 90 тысяч, а работники получают по 7-9 ну так, ой, 90 тысяч, я что сказал, 90 миллионов, 90 миллионов, и мы же сказали, я говорил, что когда меня спросили, когда вы пришли к выводу, что надо делать революцию, я сказал, что это в начале двухтысячных как-то журналистам говорил, ну и потом повторял несколько раз, что если разница в доходах между первыми и последними сто раз, надо готовиться к революции. А если 100 тысяч раз, то революцию надо готовить. Ну, а если разница в миллион раз, ну, что, все. Она сама, она уже сама стучится в дверь. Так что... Э -э -э. Мальцев распустит ФСБ. Это не Мальцев распустит. Я думаю, народ это сделает. И надо было это сделать, когда в 1991 году Uh, все случилось, но ну, просто ну, той власти, которая пришла, вдруг оказалась нужна ГИБУХа, понимаешь, тоже оказалась нужна гбуха той власти, так вот нужно, чтобы власть была такой, которой не нужна гбуха почему, потому что на что ориентирована ГИБУХа, на борьбу с собственным народом, она что там, с ЦРУ что ли борется, опасаться. Дядь Слава, лайки у вас крадут. Несколько раз уже ставил, пишет Константин Головут. Да, это что-то странное вообще происходит. То есть борьбу Камикадзе заведет такую, да, достаточно эффективную вроде бы, а YouTube, я имею в виду, российское отделение не сильно боится. Как-то вот, может быть, попросить всем вместе, может быть, действительно, там опять письмо Трампа какое-то писать. Может быть, YouTube, ну это я так смеюсь уже, но может быть, YouTube как-то закроет российское отделение. Или перенесет его в Европу, чтобы оно там, ну как бы было общее, европейское, российское. Потому что, ну, странно, все очень странно. То есть, что там в Ютубе пропутинские сидят, это уже... Очевидно всем. Спасибо, что вы нас смотрите. До завтра. Спасибо. Мы завтра постараемся выйти вовремя. До свидания. До свидания.